Метет, но время не гони. Вперед по снегу брести, споткнуться, упасть. Но надо непременно встать. И там огонь впереди, но твой дом позади. Если даже не ждут, возможно позволят обогреться. Смотришь, молча, Глаза, дальше тебя движет путь. На небе выбрал свисту, Словно отыскав правильную суть. Метет и холодный Мой путь любви. Где-то там Давно пора, когда придем, где та дорога?